привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более когда нужно купить недвижимость рассказываю исходя из личного опыта и опыта наших соотечественников как купить как продать как поехать в различные красивые места курьезы и случаи. все это будет в моих выпусках так что посмотрите что значит жить в турции учиться работать отдыхать я долгое время занимаюсь недвижимостью в том числе и в турции сегодня я хочу провести социальный эксперимент я вобью в поиске интернета купить квартиру в алане и выберу в интернете риэлторские фирмы которые первые мне выпадут в поиске я задам представитель агентства недвижимости ряд вопросов в том числе какое самое дешевое предложение в вашей базе на сегодняшний день действительно ли упали цены на 30-40 процентов за период карантина можно ли не платить кредит если наступит очередная пандемия сколько же риэлторы берут за свои услуги и в конце видео я вам расскажу несколько важных фактов про которых вам риэлторы не хотят говорить я представлю сергеем скажу что супругой нахожусь сейчас в турции в алании и хочу приобрести квартиру хорошую близко к морю и у меня есть 50 тысяч евро досмотрите это видео до конца будет много полезного и интересного. не переключайтесь поехали ну что как и договаривались я начинаю обзванивать агентство недвижимости и сейчас мы выясним что же они ответят мне ну чтобы вы понимали что у нас будет происходить я буду представляться клиентам, к примеру сергеем попытаюсь выяснить что мне предложат их агентство недвижимости исходя из того ну, если спросят, что у меня 50 тысяч евро и я хочу приобрести недвижимость задам вопросы которые нас всех интересует Алло. Алло. Здравствуйте! Я хотел поинтересоваться недвижимостью. Вы занимаетесь? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот я хотел выбрать недвижимость, вот хочу приобрести с женой. Могу я купить в размере там. Пятьдесят тысяч евро. Вы можете мне предложить? Да, могу. За пятьдесят тысяч евро вы хорошую квартиру. Можете два плюс один. Смотрите, тогда вот мы с женой подготовили некоторые вопросы. Тоже она будет слушать, если вы не против. Я поставлю на громкую связь, да? Я спрошу угу. задавать. Хорошо. По поводу оплаты меня интересуют: ипотеки, ставки, условный кредит. Как можно это оформить? Может такое сделать? Да, может, где-то 30-40% сорок процентов должны первоначальный взнос вести и потом обязательно места работы о а заработке хотя бы на месяц назад и сумма должна быть где-то в курсе тысячи долларов и тогда можно будет сделать да и тогда спокойно можно будет да и кредит выдаваться и обязательно надо чеки что вы у себя на родине оплачивали воду электричество вот это одна ну, так, какая-то квитанция все что вы действительно оплачивали на ваше имя или какие-то банковские перечисления. А какие примерно проценты? Насчет счет. Проценты недавно вот у нас купила на 13,8%. Но говорят, сейчас еще упали. 13,8 годовых получилось. Но сейчас еще упали кредиты. Сейчас из-за коронавируса можно купить квартиру на 30, а то и 40 процентов дешевле, чем было. Нет, нет, абсолютно, потому что цены те же стоят. Да, может, кому-то срочно кто-то у кого-то кредиты, или это не могу сказать. Но потому что все уверены, что скоро дороги откроются, прилетят и продадут. Поэтому не хотят никто вот эту сумму терять. Вот, 4-5 или сколько-то. Пока цены не упали. Чуть-чуть, может, какая-то разница есть. Но это не сильно вот, влияет. А вот еще мы, мы такого вычитали, что застройщики дают расстрочку при покупке недвижимости от застройщика примерно на Какое максимальное время они дают расстройщику? На два года дают, но я с этим, честно говоря, не связываюсь. Почему? Потому что строщики, да, квартиры топу сразу вам в руки не дают. Это все через контракт, покуда полностью не оплатите, топу не получите. То есть, документы на квартиры, переоформление. Это, во-первых. Недавно один такой случай, тут застройщик был... Он уже почти достроил, но еще работа продолжалась. Лету, у меня был три квартиры, хотел в этом доме. Мало богу, что он не получился, потому что через 4 месяца незаконное строительство его просто разрушило. А как последний своей, могу, ну я регистрацию теряю, поэтому не хочу в а Что входит в Вашу стоимость услуг? Как э, Вы приехали, мы с вами ездим, все показываю, сколько вариантов. Даже вот вы приехали, я вас встретил, я вам квартиру предоставил, жилье временное, ну, два дня, пять дней, откуда а они выбили? Мы с вами ездим, доходим в квартиру, добираемся до хозяина. Если там чуть-чуть дороговато, торгуемся вместе с вами. Все происходит на ваших глазах. Сначала берем топу, отправляем дверью, отправляем, где оформляется, чтобы на квартиру никаких обременений не было что квартира нигде в ипотеке не было, должности не было. Когда убедимся, что она чистая, тогда уже начнем думать, торговаться с хозяином будем и будем дальше об оформлении. После всего этого, как вы рассчитаете с хозяином на месте же, а потом мои 3%. Например, купили за 50 тысяч... За и от меня и продавца ли только от меня? Нет, только от вас беру. Но я могу тогда, если я буду брать от продавца, я с ним не могу торговаться. Смотрите, если продавец хочет 55 тысяч евро, да, за евро, например, мы можем с вами вместе до 50 с ним торговаться, и вы мне тут отдадите всего лишь полтора тысячи. Но зато три с половиной мы выигрываем. Но хозяин, если их скажет 55 и не копейки, потому что он мне будет в проценте, тогда вы купите эту квартиру за 53 с половиной. Вот, вы меня поняли. Я на стороне клиента, потому что клиент, когда покупает... Через некоторое время мы по городу встречаемся глазу на глаз, и что, не стыдно мне было его глаза смотреть. Вот очень хороший момент. А как я могу быть уверен, что меня не обманут? Вот как будет происходить проверка сделки вообще в целом, и документов, и наши с вами отношения? Сделки. Проверка сделки. Вы идемте вместе по флу, там хозяин и покупатель и продавец. Меня туда не пустят. То есть в зале будем сидеть, но в момент... Я туда не захожу. С вами заходит государственный представитель, юрист-переводчик. И там камера все снимает. Юрист-переводчик, она или он обязан данного все перепроверить, если в квартире какая-то проблема. И ее уже долг проинформировать его. Поэтому тут все спокойно. Вот вы заходите, мы все вместе идем, вы заходите, там она вам все переводит и говорит, вот такая-то квартира. То есть находится в такой-то, такой-то месте Квартира без долгов, без ничего, никаких проблем нет. Согласны вы покупать, да, я оборвать. Все, там подписывай, подписывайся. И продавец, и покупатель, все, дело закончено. Но если какая-то проблема излайт, этот юрист переводчик обязан вас информировать Давайте, вот по-честному, вот, меня этот вопрос волнует. А где гарантия, что вы за моей спиной не договорить с продавцом о том, что вот он вам даст тоже процент и вы будете плохо торговаться? Как вот я это узнаю. Вы правы, очень хороший вопрос. Но как бы я за вашей спиной не начал то, да, все равно, когда вы поживете вот, месяц, два, три, у вас будут соседи, естественно, и русские украинцы. Вы все равно правда все равно выплыли, но это не в моих интересах. Потому что если вы будете довольны, вы мне другим посоветуете, родственникам, такого, вот, вот так. И если вы сомневаетесь, лично мои покупатели из Питии. С Москвы очень много, с Украины и Просто я могу вам контакты дать, можете у них. Мы до сих пор с семьями дружим. И просто с семьями дружим. То есть, ну, смотрите сами, мне не будете доверять другому риэлтору, другому риэлтору. Но без риэлтора, без агентства недвижимости, просто закон такой, вы не купите. Если вы доберетесь, например, прямо к хозяину и вместе пойдете, вас не примут. Обязательно контракт надо через... Агентство недвижимость. Не у меня, ну, у любого. Я думаю, что э, вы самый... Я могу сейчас вам 200 вариантов выслать там, на телефон, вы посмотрите. Но фотки-то другое. Ну, вот -то, ну то есть, в принципе, что касается добропорядочности, то тут только на доверие. То есть, я же это никак проверю. Там, когда уже я куплю квартиру, я уже с этим ничего не сделал. Да, я узнаю, к примеру, что вы там взяли ну, проценты с чайкой. И у меня я очень популярен в Фейсбуке у меня хорошая история. И все меня знают, и мои покупатели даже там сидят. Просто одно ваше... Минус у меня на странице вот что на поставить, что меня маду меня кинул, или наду мне хватает а из одной квартиры, каких-то я там на тысячу больше заработал. Я свою репутацию не хочу терять. дают сейчас. Например, застройщики какие-нибудь там дополнительные бонусы, плюшки в условиях карантина, какие-нибудь скидки там, ну хотя бы на двадцать процентов. Вот сами застройщики, не не, не даю знать. Вот бумажку, прайс, да, за строчку Вот видите, 90 тысяч евро стоит Он сам написал прайс читал. Вот сейчас, вид как коронавирус, возьмите за 60 Ну то есть такой маркетинговый ход Как вас зовут? Меня зовут Сергей Сергей, очень приятно, Сергей Сергей, я вам одну вещь скажу Вот я вам честно клянусь вот за моим офиса феминер резиденция хороший комплекс новые дома тут недавно я встретил Михаила мимо проходил и познакомились ну уже, уже в возрасте да вот. я говорю может квартира и там помочь что надо мелко вот я уже тут купил я говорю за сколько говорит за 70 тысяч евро у меня за пятьдесят четыре ста идти на двадцать сто разница видеть то есть понимаете почему такие вопросы спрашиваю вы тоже пожалуйста не обижайтесь абсолютно я показал. Mm -hmm. смотрите и по поводу вот кстати вот застройщика вот денежных взаимоотношений вот например мы возьмем Возьмем рассрочку, а из-за вот ситуации с вирусом, ну, я не смогу вовремя оплатить. Чем это мне чревато? Как к этому отнесутся застройщики? Ну, это не знаю, это проблема будет. Потому что вы подписываете контракт. Угу. Вот вы подписываете контракт. Что я такого-то числа закрою, вот это. То есть, грубо говоря, тогда контракт будет аннулирован, те деньги, которые я выплатил, они сгорят. Возможно, возможно. Угу, я А вот когда же лучше все-таки покупать квартиру? Вот чего ожидать от окончания вот этого карантина? Вот снова поедет народ покупать недвижимость или продолжит снимать там квартиры и выжидательную позицию примут? Вот ваше мнение как специалиста, что вы скажете? Я думаю, что сейчас, когда дороги откроются, цены, вот перелеты начнутся, цены подрастут. Подрастут, да, потому что э, сейчас правительство немного уменьшилось. Э, Застройщики в центре города, потом, по этим улицам, эти ходовые места хорошие. Уже мест нет, вот только туда, в горы. А в горы не каждый хочет, потому что далеко от моря, далеко от рынка. Рядом нету магазинов, надо иметь собственную машину. Да, в горах такие, там строят шикарные специально комплекса, квартиры, там, чтобы людей туда, вот именно издам инфраструктуру привлечь. Но все равно, если рядом, я буду туда полчаса добираться пешком, нет у меня машины, например, зачем мне эта инфраструктура? Да, поэтому вот сейчас будут цены немножко ну, Как вы думаете, имеет смысл И... подождать или лучше сейчас покупать? И я думаю, сейчас есть возможности, сейчас есть возможности, потому что Любой владелец тоже в вечном объявлении. Он, если, когда дороги откроются, да, цены подорожать, естественно, тоже подойдут. Ну, а какой смысл тогда ему сейчас выкладывать? Может быть, вот я поэтому и думаю, логику мышления продавца, может быть, он сейчас придерживает в надежде то, что когда откроется транспортное сообщение, что сможет продать квартиру дороже. И может мне тогда... Нет, нет, нет. И никто не придерживает. Кто продает, продает. Кто продает, кому надо сейчас продать, продает, потому что, ну... Человек продает свой 1 плюс 1 и хочет 2 плюс 1. Или 2 плюс 1 продает, хочет переехать куда-то, например, там купить. Тот продает, значит, у него есть это. Это перекупы могут ждать, перекупы. Но это же тоже интересные предложения у них бывают. Может быть, имеет все-таки смысл подождать немного? Потому что сейчас наверняка все там перепуганы, думают, как будет с ценами, лучше попозже чуть-чуть продам. Когда будет больше выбора? Если, собственно, я не думаю, но перекупы многие ждут. Вот, например, попалась мне квартира за 30 лет, я знаю, что сейчас, когда дорога откроется, я его продам за 45, ну, примерно, подожду. Я перекуп, а я купил, да, и несколько таких купил и жду. Вот кто торопится. А если я живу в этой квартире, и мне надо продать, э, все равно я сразу же куплю за такую же цену, ну, недорого куплю, 3 плюс 1, и разной цене. Вот тогда, хоть сейчас. Поэтому, я думаю, не знаю. А так, я могу сказать да, сейчас, но это уже выйдет, как, как будто я вас уговариваю. Я не хочу. Я говорю, как она есть. Хорошо, спасибо Хорошо. большое. Спасибо. Все. спасибо да, да. Спасибо. на связи, Фат. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо, Фуат, за развернутые ответы. Правда, иногда немного неразборчиво было слышно, но бегущая строка, думаю, помогла разобраться. Сразу хочу сказать, что я увидел невооруженным взглядом. Менеджер не хочет предлагать застройщиков и нечестно рассказывал про них. Рассказывал, что недавно какой-то застройщик не закончил стройку и всех бросил, и люди рискуют, так как сразу топу не получают на руки. Этот риэлтор просто юлит. Почему он заинтересован продать людям вторичку? Да потому что риэлтор сразу тогда получает свои комиссионные. У него есть свое понимание, какую квартиру ему выгоднее вам продать. Он не хочет ждать, пока достроится дом, ему выплатит комиссию. Вот ты подвох с его стороны, а значит он ненадежный риэлтор. И не уверен, что будет работать до этого времени, пока достроится дом. С таким риэлтором у вас не получится большого выбора. Надежные агентства недвижимости работают только с проверенными застройщиками и никогда не станут даже связываться с ненадежными застройщиками фат отговаривая от нового жилья от застройщика говорит что для оформления квартиры нужен договор купли-продажи для оформления договор купли-продажи не нужен в кадастром управлении в перечне подаваемых документов не требуется контракт но защиту слов менеджера хочу заметить что конечно лучше чтобы этот договор все-таки был и желательно с трех сторон между агентством клиентом и продавцом я советую работать с крупными агентствами недвижимости, где тщательно подбирается персонал для работы с клиентами. Тогда и не жалко оплачивать услуги профессионалов. Скупой платят дважды, помните, да? Окей, послушаем, что дальше нам скажут менеджеры и риэлторы. Добрый день. Добрый. А, я хотел поинтересоваться квартирами. Могу с вами поговорить на эту тему? Да, конечно, пожалуйста, слушаю. О, отлично. Смотрите, прошу прощения, как вас зовут? Светлана, очень приятно. Меня зовут Сергей. А Света, если вы не против, я поставлю на громкую связь, чтобы жена тоже могла сразу же послушать. Да, да? Вот, да. У, у нас есть несколько вопросов. Какое у вас самое дешевое предложение в вашей базе недвижимости? И что это может быть за ту цену? А, ну, если вы хотите 1 плюс 1, это одна цена. Угу. Если хотите 2 плюс 1 квартир, конечно, другая цена. Давайте 1 плюс 1, 1, вот самая дешевая, да. что может быть у вас? Что, что у вас есть в самой дешевой базе? 30. По-моему, если я не ошибаюсь, надо посмотреть. А, ага, и что это будет? Это строящийся объект один плюс один во в Саларе. Тридцать четыре, даже там, по-моему, была. Угу. И два или три проекта вот по такой цене в Саларе, например, это где-то восемьсот метров от моря. Пляж Инджикум, наверное, знаете, знаменитый угу. пляж. Слышали, наверное. Да, да, да, слышу. Вот. Э, можно я вам тоже задам вопрос, чтобы вот, примерно понимать. Э, то есть для каких целей квартира покупается? Давать в аренду, собственное проживание, летний отдых. Есть... Да, я понял. Смотрите, я хочу для начала издавать, а потом уже и самому переехать. вот Подарим. Да. И вот еще вот вопрос, если можно, да. Вот mm -hmm. смотрите, по поводу, вы говорили, вот от застройщика я тоже читал, что застройщики дают трочку. Вот какая самая максимальная рассрочка от застройщика? А, ну, застройщика обычно дает до момента готовности, то есть, если объект строится, вот до того момента, как он будет готов, например, у Салариу, вот, что сейчас говорила, объект есть, он сдается в декабре Но я могу там с ним договориться. Может быть, на год, может быть, uh -huh. это лично надо уже с ним обсуждать. А стандартная рассрочка до окончания строительства. То есть максимально это до года? Ну, год, да, есть проекты, где два года есть рассрочка, но uh -huh. они в основном дорогие, когда застройщик идет навстречу, дает там, если квартира там больше 100 тысяч. Хорошо, смотрите, Свет, такой вопрос по поводу оплаты. Вот Каким образом производится оплата при покупке? Можно ли, например, договориться о том, чтобы оформить ипотеку, какой-то кредит, какие ставки, условия? Может, там... Ну, конечно, можно, да? Если квартира готовая, угу. и, и даже на объекты, например, там, если стадия готовности... Там... Более 50%, в принципе, тоже можно кредит оформить. Кредит дает на сумму половину от оценочной стоимости. То есть вот оценщик, во сколько ее оценит, естественно, она будет чуть ниже, чем ее рыночная стоимость, как везде, наверное, есть, да. То есть если 50 тысяч оценила ее оценщик, вот где-то примерно 25 тысяч вы можете в банке с руком а... до 15 лет. А какие процентные ставки, чтобы понимать? В среднем 7% примерно. Гарантия дает в лирах под 13% процентов. Угу, понял так есть а по поводу вот ситуации с коронавирусом сейчас вот кризис я думал что ну, наверняка будет какие-то там сейчас снижение цене вот мы вот читали в фейсбуке там пишут что 30 40 процентов дешевле вот я хотел вас как специалисты уточнить цену на 30-40 процентов значит этот квартира ничего не стоит то есть, mm -hmm. вообще всегда наводит на мысль когда делается большая скидка она невозможна, то есть есть себестоимость жилья да она складывается из нескольких факторов так скажем это земельный участок первое да вот вы купили например за миллион земельный участок да потом значит, квадратный метр у вас там например 500 евро обходится застройщику да там, со всем диван. то есть это же все просчитывается то есть это же не просто из воздуха берется там Но в фейсбуке там вообще половина ненормальных людей которые пишут там год вот, там это стоит 25 мы покупаем за 50 но такого быть не может Девять лет я в этом бизнесе так скажем прекрасно знаю все изнутри поэтому скидка может быть конечно какая-то зависит от оплаты если это рассрочка то ни о какой скидке собственно говорить не стоит если это наличка вот человек пришел положил я думаю там предел 5 процентов возможно теперь по поводу ваших услуг скажите пожалуйста что входит в ваши услуги и сколько это вообще будет нам стоить ну для вас услуга Агентство, как любое нормальное агентство, с клиента не берет ничего, ему платят всегда тут застройщик, либо продавец квартиры. На вас это никак не отразится. У вас никаких лишних денег, то есть мне платят мою комиссию застройщик, как любому другому агенту. А какие вообще тогда у меня оплаты, там, например, там И оформление квартиры, квартиры, налоги, свет, вода? Да, вы платите только государству за оформление, больше ничего вы не платите. То есть вот государство сколько установило, то есть 4% это налог для иностранца, значит, от оценочной стоимости, есть, ну, экспертизы проводят, знаете, угу. наверное, да? Да. Вот, а, во сколько эксперт оценил от этой стоимости, но ну, мы иногда занижаем, чтобы клиент много не платил, там, договариваемся, в кадастровом управлении немного ниже показываем. Можно так? Можно, можно, но нельзя ниже, чем стоимость администрации, то есть, например, администрация города установила 100 тысяч лир, да, эксперт оценил 260, угу. а мы показываем, например, там, 150, ну, немного ниже, какая-то, угу. никакая-никакая какая какая какая экономия. Вот, то есть получается налог государству 4%, кадастровом управлении выплате, плюс эксперты услуги, сутливый переводчик, ну вода, электричество. Если эта квартира новая, еще тех Я-то как понял с ваших слов, что получается, вы с клиентов ничего не берете, а берете э, с продавцов, правильно и, понимаю? И, и, и, и. А вот как вот в этой связи тогда я могу быть уверен, что меня не обманут? Как происходит проверка юридической частоты сделки, как везде пишется? И вообще вот то, что вы мне продадите ту квартиру, которую я хочу, а не которую вот вам выгодно продать, потому что вы же получаете деньги от продавца. Вот как быть вот здесь? Поясните, ну, быть, пожалуйста. Как выбрать нормальное агентство, которое дорожит своей репутацией? Больше никаких вариантов нет. То есть если это фирма надежная, которая работает не один год на рынке, то есть который есть там хороший сайт, там я не знаю. Соцсети, все это все в доступе, то есть вы можете куда-то нажаловаться, написать, да, грубо говоря. Uh -huh. То есть нормальная фирма этим не будет заниматься, просто смысла в этом нет. Понимаете, вот это одноразово украсть там какую-то копейку, какой смысл? То есть, если человек сидит там, работает в хамаме и продает вам квартиру, тут можно задуматься о том, состоится ли сделка или нет. Если это агентство недвижимости, которое зарегистрировано официально, у него есть лицензии, все, которые вы можете потребовать. Том, да, но... требования вам должны их показать. Да, понимаете. Меня это потом не особо будет утешать Когда я узнаю, что сосед мой купил квартиру Там, грубо говоря, за 55 тысяч А мне ее агентство со всеми лицензиями продало за 70 То есть, да, конечно, я там нажалась, Но после кулаками... Если, мне... если ну... о вторичке идет речь Ее можно продавать за сколько хочешь То есть, если вы покупаете вторичное жилье Человек хочет 100 тысяч, а другой, может, хочет 50 Но такого, конечно, невозможно в два раза Понятно Нет, я просто тому, что на стороне клиента, получается Или на стороне продавца Естественно, агентство даже в договоре прописано, что любой агентство выступает на стороне клиента, то есть защищает полностью его интерес, как материальный, так и юридический. А как, к примеру, я тогда могу быть уверен, что вам эта квартира там достается от продавца там, при этом за 50 тысяч, а вы мне там можете сказать там за 60 или за 70? Ну, это вам никто не будет доказывать. Вы сами же не слепой можете выбрать рынок. Сейчас есть же много сайтов, пожалуйста, промониторьте определитесь с ценой. То есть в основном большинство крупных агентств одни и те же объекты. Цена на эти объекты одинаковая, потому что например, мне присылают и другим фирмам присылают одни и те же люди. Есть, такая система, что в Алании старичники выкупают квартиры, продают их. То есть они берут доверенности на эти квартиры, полностью проверяют все документы. Бывает такое, что квартира прям вот от собственника, но я, например, вообще не беру никогда у собственников квартиры. Объясню почему. Потому что я не знаю то человек правильно угу. он может не прийти на сделку он может взять залог и пропасть просто без вести он такое будет... бывает конечно он один раз у меня вообще в топу уже мы сидим и ждем топу он встает и уходит говорит что-то я дешево продаю свою квартиру это ну понимаете то есть я же не знаю он дурачок или нет угу. я не могу этого гарантировать а отвечаю несу ответственность за исход сделки я правильно угу. претензии будут Ко мне. То есть, если хозяин просто не явится в управления и не вернет залог, который он получает, а не агент. То есть, когда залог дается в за квартиру, он передается хозяин. Агентство ни копейки с этого не берет. Агентство получает свою комиссию, когда уже сделка состоялась. Но, но нормальные агентства работают именно с такими людьми, которые покупают, проверяют, предоставляют всю документацию и сами его за шкирку приведут в топу, Понимаете? То есть, Свет, поправьте, если я, может быть, неправильно что-то понял, чтобы быть уверенным то, что хорошая квартира по нормальной цене, которую, грубо говоря, мне агентство предложит, я должен сам мониторить примерный рынок и ориентироваться ну, в ценах, чтобы меня никто не обманул. Во всех агентствах нормальных одинаковая комиссия. Uh -huh. одинаковая. То есть нет такого, что кто-то дороже, кто-то дешевле. Это бывают такие, вы знаете, у Махмутлари там 50 тысяч агентств, которые на табуретке сидят около двери. Uh -huh. И у них одна продажа там в год. Поэтому он может любой цену назвать. Uh -huh. а агентство нормальное продает стабильно. То есть нам важен поток клиентский. Мне не нужна одна продажа. Мне нужно несколько продаж в месяц. Если я один раз наварюсь на какой-то квартире, ко мне просто больше никто не придет. Угу. Я больше заработаю, если я сделаю меньше комиссии, быстрее продам. Ну да, в принципе, логично. в том, чтобы от каждого клиента довольного пришло еще два клиента. Так и есть на самом деле. Все клиенты приходят друг от друга. Теперь вопрос по поводу времени покупки. Ну, вы знаете про эту ситуацию с этим коронавирусом. Чего ожидать вообще от карантина? Снова повалит народ покупать недвижку? Или продолжит... Даже так. Ну а вот по поводу, по поводу предложений, вот сами хозяева, вот, они будут занимать выжидательную позицию, не выкладывать свою квартиру, что в ожидании того, что, может быть, потом дороже продадут... Я не думаю, цены вообще не изменились. То есть какие-то, какие все знают, что карантин закончится. То есть это же не какая-то там маховая ситуация, например нет света и все решили продать квартиры Такого нет. Даже вот в 16-м году, когда сбили самолет, вот в ноябре 2015 угу. не было продаж примерно 3 месяца. Потом также люди поехали, так же покупали. Я помню, в 16-м году я продала самые дорогие квартиры вообще. Имеет смысл приобретать недвижимость сейчас или все-таки подождать? Сейчас есть возможность получить скидку может быть больше, а как не так много клиентов. Потому что в основном сейчас онлайн-продажи идут. Есть... А как происходят эти онлайн-продажи? Также составляется договор, в договоре прописывается, что онлайн-договор имеет такую же силу с печатьями, с подписями. Все, все, все. То есть и перечисляются деньги, тут все да. фиксируется, и это свидетельство недвижимости отсылается обратно к клиенту уже. Смотрите, хозяин? если Или как? квартира, ну вот мы продали две новые квартиры, одну вторичную. да? Если квартира новая, на нее, как правило, есть рассрочка. Строящийся объект, там, например, рассрочка, поэтому человек перечисляет деньги на счет застройщика. Потом он просто прилетит к окончанию строительства и получит сопут. Он отправляет деньги как не мне, а застройщику. Прописывает договор еще счет застройщика. По поводу вторички, вот сейчас у меня из Казахстана. На днях высылают доверенность. То есть они деньги уже перевели, делают в турецком консульстве доверенность. И я найти мое оформляю. Вы даже советуете сейчас покупать. А какую можно получить, грубо говоря, скидку, если сейчас приобретать? Ну, если зависит, зависит от э, плана оплаты. Но если новое жилье, я думаю, в пределах пяти процентов можно добить. Хорошо, Свет. Вы все очень четко нам ответили. Сейчас будем переваривать. Спасибо большое, Свет. А -а -а, пожалуйста. Да, всего а -а. хорошего. До свидания. До свидания. Светлана достаточно правдива и профессионально, Только она не сказала всю правду, что комиссия агентства на самом деле заложена в стоимости, а не оплачивает хозяин квартиры. Если застройщик, то же самое. Комиссия заложена в стоимости, которая выплачивается агентству после окончания сделки. В нормальных агентствах недвижимости нет плохих собственников. Составляется грамотный преддоговор и пусть попробует потеряться с авансом. Как вас зовут? Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Оль, я вот хочу поинтересоваться о покупке недвижимости. Мы с женой подготовили несколько вопросов. Какое у вас сейчас самое дешевое предложение? Есть разные варианты. Есть... Питайте у застройщика, например, строящееся жилье, что я вам буду советовать, потому что строящееся жилье вы можете купить гораздо лучше, у вас будет рассрочка. В этом случае вам расписывается график платежей, и вы оплачиваете там, ежемесячно, ежеквартально это индивидуально обсуждается. Можно оплачивать наличкой, можно переводить на счет, можно переводить на карту, если с карты удобно снимать. То есть тоже варианты есть разные. Значит, если это готовое жилье или если это вторичка, то есть не от застройщика, участника покупаете, то тогда деньги в обмен документы необходимо делать. Вы эти деньги каким-то образом аккумулируете здесь, присылаете себе на счет риэлтору, на счет, приводите деньги с собой и э, непосредственно при оформлении документов вы их передаете. До оформления документов только какой-то небольшой залог, задаток. А как вот я большую сумму передам, ну, например, там 50 тысяч, не могу же 50 тысяч перевести через границу, там надо декларировать, а там налоговые, ну, вот как быть? Бы Да, вам нужно будет декларировать, но если у вас как бы эта сумма понятно откуда пришла и нет каких-то вопросов, то многие люди приводят именно так. Другой вариант – эту сумму перевести банковским переводом, то есть можно самому себе открыть здесь счет и перевести, сделать такой перевод. Вот об этом как раз вы из России да. а, вот об этом как раз у нас в российскую налоговую необходимо отчитываться, поэтому этот способ он как бы менее удобен. Я могу помочь со счетом, то есть если у нас как клиента с риэлтором доверительные отношения сложится, то в принципе в договоре я могу прописать тебя и свой счет дать. То есть у меня тоже есть такое право ваши деньги и как бы дальше их отправлять при и, ну, или снимать, или отправлять при получении документов. Последний вариант, он для вас более расходный, но если вы хотите совсем уж как бы свои деньги не показывать, то это вот снимать карточки. Здесь уже обычно есть проценты в банкомате, но люди потихоньку, постепенно снимают. Обычно как бы либо приводят наличными деньгами, либо переводят на счет. А я еще слышу, что есть какая-то система, когда я могу в России передать деньги человеку, он вам mm -hmm. здесь говорит об этом, и у нас сделка состоится. Это полулегальная схема, очень дорого стоит, и как бы я на самом деле не доверяла бы. У каких-то крупных застройщиков представительства в Москве, но сейчас, по-моему, уже ни у кого не обшила я о таких моментах. Лучше всего нормально, вот непосредственно сюда, в Турцию, эти деньги привезти, если вы в руках их везете. В вот последний раз у меня мужчина привозил 150 тысяч евро. Просто заранее приехал в аэропорту, заполнил декларацию. декларацию, привез. Я тут водителя отправила, его встретили, сразу же в банк положили. Ну, у кого есть такая возможность, у кого зарплата позволяет, по 150 тысяч mm -hmm. спокойно декларить в нашем государстве, то тогда, да, проблем нет. Большинству нормальных работяг приходится mm -hmm. от налоговых много чего скрывать, сами знаете. Ну вот именно он, как бы, будучи юристом, говорил, что тут как бы как раз меньше внимания привлекается, чем, нежели по счетам это все проходит. Такое мнение было. Но ну, в любом случае как-то их привозить надо. То есть можно, на самом деле, привозить их частями. Если вы покупаете как раз с рассрочкой, у вас будет достаточно много времени, чтобы привозить у нас не подлежит декларации 10 тысяч долларов, это где-то 8 евро. Всей семьей можно поехать в след, да, и никакая декларация не нужна, и привести Два раза съездить, например, или там, если у вас рассрочка год, спокойно можно все эти деньги. Привезти. Вот, кстати, Оль, вопрос по поводу рассрочек. Вот застройщики на сколько максимально дают рассрочку? На период... Года. Они делают какие-нибудь хорошие скидки? Нет, на самом деле цены не падают, наоборот, очень много людей интересуется. Я думаю, что как только у нас карантин закончится, то цены будут расти, потому что как-то люди активно спрашивают, но кто-то покупает онлайн, не имея возможности приехать, а кто-то вот ждет прям непосредственно с первыми самолетами прилететь. То есть вы считаете, что если покупать, то лучше сейчас, да? Да, да, если вы настроены, Это хорошие варианты от застройщиков есть. И а дальше, дальше, перспективы я не знаю. То есть я не думаю, что будет падать, потому что люди уже рассматривают как бы такой более индивидуальный отдых, чтобы у нас квартира своя была, не было толпы народу вот как в отеле. То, что же за этот счет беспокоится? Поэтому дальше как пойдет, точно сказать не могу. Ну вот падение не знаю. Ты может лучше подождать, когда уже ситуация у стаканцев на рынок хозяева, собственники выложат какие-то хорошие варианты и спокойненько тогда покупать, как вы считаете? наоборот, что действительно какие-то варианты подешевле по появились, потому что ну кто-то остался без работы, сезоном у нас не очень, как бы вот эти вот тенденции, кому-то срочно нужны деньги, и люди будут продавать, а те, кому как бы сильно не надо, они и потом будут продавать достаточно дорого, как бы не очень выгодно. Но сейчас я не скажу, что есть опять же валом такие квартиры, есть у меня люди, которые звонят, говорят, вот что-то по дешевке выйдет, я там сразу куплю, Ну я бы тоже могла, но таких, откровенно говоря, предложений пока нет, и все уже открывается, как у нас здесь все открылось. Например, расстройки от застройщика. Сейчас сами видите, какая ситуация. Если вдруг у меня будут какие-то перебои с поступлением средств, я не смогу вовремя там закрыть свои обязательства, как к этому отнесутся застройщики. Предварительно. Ну, конечно, вы сами знаете, у вас обычно поступление бывает. Вот, исходя из этого выбрать. Но, естественно, в договоре прописываются моменты, что происходит, если вы не можете. Обычно на деле это происходит так. Взаимные договоренности. То есть вы приходите и говорите, у меня отсрочка нужна там на два месяца. И обычно люди идут на это, то есть они соглашаются и дают вам эту отсрочку. То есть лояльно, да? Да. Достаточно лояльно. Если у вас совсем ситуация возникла, что необходимо расторгнуть договор. Тогда там есть штрафные санкции, 10, что ли, процентов вы теряете, но остальное вы получаете назад при продаже этой квартиры вслед другому покупателю. Угу. Есть еще один момент, я обычно всегда его в качестве подстраховки использую. Например, ну, изначально, когда я стала покупать здесь квартиру, у меня не было денег. Я думала, так, что я возьму в стройке квартиру, допустим, за 40 тысяч, два года есть рассрочки, я, может быть, и 40 получу, но кучу, в худшем случае 20 я получу. А 20 я могу взять по окончанию в ипотеку. И это уже выглядит реально. То есть, там, а какие проценты при ипотеке? При ипотеке в евро около 7. И этому любой гражданин может сделать, да? Да, но мы помогаем. Вы поможете. Делать. Да, да. Mm -hmm. То есть в этом случае как бы только половину стоимости вы оплачиваете в рассрочку, остальную половину у вас всегда есть возможность взять еще на 10 лет. Теперь по поводу вашей помощи хотел уточнить. Кто будет входить в ваши услуги и сколько это будет стоить? Значит, подбор документов квартиры, вся информационная поддержка, проверка всех документов будет входить, договор, э, все, что касается вашей оплаты организации, какая нужна будет информационная поддержка при оплате, при оформлении кредита, если надо будет, при переговорах с застройщиком, то есть там в редкий язык, если нужно, в любом месте. Ну и в дальнейшем постпродажное обслуживание тоже входит, если вы хотите сдавать, то также мы можем взять ее управление и сдавать. И сколько это будет все мне стоить? Если это застройщика продажи, то застройщик нам оплачивает. У них в официальных прайс-листах уже включена эта комиссия, вы отдельно не платите. Если это вторичная продажа, то 6 процентов ну тариф покупателя, 30 продавца. Мы обычно тоже ее сразу добавляем, называется. То есть и вы берете из продавца, из покупателя проценты. Да, да, но ну мы просто к цене добавляем. Как я могу узнать, что вы добавили к той цене 6 процентов, а там 10%, к примеру, ну так вот по-честному. Я не знаю, как это можно. Ну и если я у него спрошу, он же мне скажет то, что вы ему скажете. Я даже не знаю, как вам еще этот момент доказать. Нет же где-то официально зарегистрирована эта стоимость, чтобы какой-то документ принять. Да, просто достаточно часто читал о том, что покупали квартиру, въезжали, а потом выяснялось, что сосед купил на 10 тысяч евро дешевле, а хвален агентство. Продала по дружбе и ободрала как глипку. Вот как этого избежать, вот по-честному. Ну, сосед мог купить на 10 тысяч дешевле, потому что если это вторичка, продают разные собственники. И в разное время, может быть, тот собственник, который продал соседу, приезжал, он заболел, кто-то умер, и он очень быстро продавал, и очень дешево. Это ну, конечно, бывает будет. всякое, но у каждой квартиры да. есть наверняка какая-то своя честная цена. Там, как бы, все покупают за одну цену, даже если вы придете непосредственно к застройщику, будет точно так же. А если у застройщика, если это будет уже готовое построенное? Ну если это готовое построенное жилье, тоже квартиры могут принадлежать у хозяина земли, частному лицу. То есть у всех ценообразование свое. Мы обычно стараемся предложить, но мы тоже же мониторим рынок. То, что дешевле, то, что выгодно, угу. Потому что конкуренция у нас на рынке тоже достаточно большая. Сейчас все в интернете, вы можете открыть, посмотреть, сравнить цены, если наши цены будут выше. Оль, поправьте, если я неправильно понял. То угу. гарантия того, что меня никто не обманет, это тщательно мониторить рынок и то, что мне будет предлагать агентство, сравнивать с другими агентствами, грубо говоря, только так я себя могу обезопасить. Правильно я понял? Это имеет смысл. С другой стороны, как бы, ориентироваться только на цену при покупке квартиры. Я вам уже рассказала, сколько разнообразных услуг и всего необходимо проверить. То есть, если вам ведь это называют очень он тоже же может быть подвох. Ну конечно, поэтому я и хочу обратиться в агентство недвижимости, чтобы мне там помогли и нашли выгодное предложение по честной цене и заработали честно на этом. Они ободрали меня как липку приезжего тут простофилю. Как мне вот это выяснить, что вот, действительно можно иметь дело, проверить там грубо говоря, входящую цену или еще как-то? Постоящие цены, а цены не зафиксированы. В документах указывается, кадастровая стоимость в турецких лирах очень сильно занижена налогообложение. То есть ну, нет возможности этого сделать. Как бы мне не хотелось, и вам не хотелось. То есть, иначе говоря, все равно дело спасения утопающих рук самих утопающих. То есть, надо мониторить, да? Если то есть грубо говоря закрыть глаза над тем кто как зарабатывает и если я узнаю что сосед аналогичную квартиру при аналогичной ситуации купил на 10 тысяч дешевле мне не расстраиваться думаю, да ничего страшного. зато все заработали не так получается конечно. Я просто не знаю, как на ваш вопрос. Потому что нет какой-то официальной бумаги Где говорится, что эта квартира стоит столько Не, ну все равно, зато по-честному Спасибо да, Есть, например, такой момент, когда мы предлагаем инвесторам варианты Вот сейчас угу. мне в голову пришло Например, какой-то объект появляется И мы предлагаем на ранней стадии строительства в него вступить Обычно этому клиенту мы предоставляем аналогичные объекты, готовые в этом же районе с проектами, И он видит наглядно, что вот продается рядом такой-такой объект, там цены по 100, а мы вам предлагаем там по 60. И он так рассчитывает, что я за 60 куплю, но за 70 продам, например. И все равно будет выгодно. Вот такие вот анализы можно делать, Сравнивать сравнимые. Давайте еще по поводу цены немножечко вас спрошу. Mm -hmm. За оформление света, воды, налоги, что у меня вообще меня ожидает, какие ну, mm -hmm. затраты. При оформлении квартиры вам предстоит получать ТОПУ. Стоимость оформления ТОПУ зависит от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость не очень вяжется с реальной стоимостью, то есть это по конкретному варианту, мы рассчитываем отдельно. но я вас примерно сориентирую, 1-2 тысячи евро. На оформление тапу у вас уйдет там налоги, государственные пошлины, э, услуги переводчика при получении тапу, то есть все это идет государство. Далее, при э, если это новый дом, нужно будет оформлять дисканту квартирный, первично оформлять счетчики. Это где-то потянет еще, наверное, 400 евро вот так. Угу. Тоже как Искан это плавающая стоимость, зависит от квадратных метров уже. Ну, где-то, наверное, 1500, и 1200, это сейчас у нас что делать, 300 евро это делает. Вот. Если же это старичка, и кто-то в квартире уже жил, и Искан это оформил, и счетчики там есть, то тогда гораздо дешевле. Вот на этом есть возможность экономить. А Искан да, это э что такое? Это техпаспорт. Их существует два. Один оформляет застройщик при сдаче дома, то есть это документ, который переводит из стадии строительства. В стадии готового, готового жилья. На основании этой бумаги, которую оформил застройщик, когда сдал дом, вы оформляете поквартирный искан. Ну, по сути дела, как бы у него юридической какой-то вот природы нет. Просто это повод вас взять два налога в пользу государства и муниципалитета. И дать вам возможность оформить счет. Ну, во, во всех квартирах есть этот искан, или в некоторых нету? Это очень важно проверить наряду с другими документами, когда вы покупаете готовое жилье, чтобы на дом был искан. Если его нет, значит, есть нарушение, да, проблема. Искан на квартиру в новом жилье вы оформляете первично. Если это жилье, в котором мы уже жили, то, скорее всего, он есть, уже оформлен. Сталкиваюсь какой-то проблемой, что у дома значит, есть искан, а именно в моей квартире сложно получить. Нет, такого не бывает. Не Если у и скан получить легко. Вы идете, оплачиваете два налога и получаете. Угу. Дадите гарантию, что там есть сканы. Там проверять нужно на самом деле много моментов соответствия угу. этой квартиры тому э, документу о собственности, потому что там все зашифровано, там не написано улица такая, дом такой. Зашифровано, что это именно к этой квартире имеет отношение. Uh -huh. а, что тот, кто там прописан, имеет право продавать Что топух, в принципе, есть, что оно не обременено ничем Что из есть вот этот техпаспорт на дом Что нет задолженности по Айдату ну, То есть там массу всего надо проверять Айдат что такое? Айдат это обслуживание комплексом А с чего он складывается, какая это цена? Он складывается из расходов, которые есть На бассейн, на свет, на воду, на лифт на уборку, на работников и делят это на количество жильцов. Было много всяких таких сообщений в чатах о том, что покупали квартиру, все было хорошо, а потом фирма, которая управляет комплексом, поднимает необоснованно цены за обслуживание этого комплекса и ничего с этим посл... сделать невозможно, потому что львиная доля хозяев – это один хозяин. Я так понимаю, что владелец земли или еще какой-то там местный тур, который диктует свои правила и на голосование это никак невозможно. И там, короче говоря, каждый месяц у них что-то новенькое дорожает дорожает вот как от этого обезопаситься дома-квартиры, где тогда в основном иностранцы получается либо нету вот такого вот собственника, который владеет большим количеством квартир, где хорошо квартиры продаются. Хороших застройщиков предпочитать. Здесь уже как бы вопрос может быть чуть подороже, но таких застройщиков, которые хорошо потом управляют своими комплексами, тебя зарекомендовали. Но вот У таких застройщиков квартира 1 плюс один сколько может стоить? что ну, Можете рассматривать хороших застройщиков в стадии строительства. Ну, где это примерно может быть? Что это за комплекс? Конечно, это не будет первая линия вид на море, но это будет шаговая доступность, 500 метров, например. Вот а, какой район примерно? Ну, например, Махмаклар. Угу. То есть в центре Конечно, в новом доме э, за 50 вряд ли, но вот в Махмутваре, например, можно. Если вы рассматриваете еще с точки зрения сдачи, конечно, это должно быть близко к морю, поэтому оптимально махмутлар рассматриваю. Где-то в обе тоже есть такие варианты, но они будут от моря там в километрах. Спасибо большое. Хорошо, окей. Ладно. до свидания. Да, до свидания, всего хорошего. По поводу Ольги. Она все правдиво говорит. Достаточно профессионально, только стоит уточнить, что обычно в контракте прописываются штрафные санкции при расторжении договора. Но. Очень важно знать, что по закону Турецкой Республики покупатель имеет полное право расторгнуть договор до получения ТАПУ с полным возвратом всех денежных средств. Без штрафов. Итак, подведем итог. Самая дешевая заявленная квартира стоит 29 тысяч евро. Наверное, мне придется съездить и посмотреть, что за квартира, и вам показать, чтобы вы понимали, как выглядит самая дешевая квартира от риэлтора. Кроме стоимости самой квартиры, дополнительно вам придется заплатить около полутора тысяч евро на госрегистрацию, налоги, пошлины, бумажки. Срок проверки и оформления сделки от 2 до 4 дней. Можно оформить ипотеку или беспроцентную рассрочку максимум до 2 лет. Но если наступит очередная пандемия, отсрочку банки дадут наперед этой самой пандемии. Потом придется вам выплачивать сразу за все предыдущие месяцы. Купить сейчас, типа из-за бывшего карантина, квартиру на 30-40% дешевле у вас не получится. Стоимость услуг риэлтора зависит от риэлтора. Кто-то возьмет с вас, как с покупателя, 3% за свои услуги, кто-то с вас ничего не возьмет, а возьмет с продавца. В услуги риэлтора входит, как правило, все. Начиная от встречи в аэропорту до размещения и кормежки. И угадайте, кто за все это платит? Я с агентами не спорил и не пытался их в чем-то улечить, но какие выводы напрашиваются сами? Разные агентства и риэлторы предлагают свои объекты, в которых они заинтересованы сами. Кто-то, например, предлагает предложение только от застройщика, а ведь вам может подойти вторичка. Кто-то наоборот предлагает только вторичку, и у вас не будет тогда возможности рассмотреть строящиеся объекты. А ведь там есть очень много плюсов. Например, можно оформить ипотеку до 10 лет или беспроцентную рассрочку до окончания строительства объекта. На данный момент в Алании самая длинная расстрочка составляет где-то примерно 2,5 года. Можете внести изменения при планировке и строительстве квартиры, заказать за минимальные деньги теплый пол, к примеру, удобная опция трейд-ин, когда вы переезжаете из одной квартиры застройщика в другую с минимальной доплатой и многое другое. Уверен, что при покупке недвижимости чем больше выбор, тем лучше результат. Нужно тщательно выбирать агентство недвижимости, которое вам предоставит самый широкий выбор, исходя из ваших пожеланий. Так что правильно выбирайте агентство недвижимости и смело покупайте себе жилье. На вопрос: когда же лучше всего покупать квартиру, отвечу так: квартиру покупать никогда не поздно. Если остались вопросы, пишите на почту, WhatsApp, соцсети. Отвечу всем, проконсультирую каждого. Вся информация в описании к этому видео. Друзья, я знаю, почему вы рассматриваете переезд в Турцию. Ведь я сам еще недавно был на вашем месте. Если решились, не останавливайтесь, и все у вас получится. Всем спасибо за то, что досмотрели и за то, что поделились этим видео. дин дин дин ас ахидо, гили -гили. Ну и наконец, просто чао.